Также хочу вам порекомендовать нормальный инвестиционный проект под названием Go Money. В чем суть? Тут вы зарабатываете плюс 50% от суммы вклада. Есть много депозитных планов, они все 50% за 24 часа, правда разный минимальный и максимальный вклад. Тут, например, 100%. Минималка, максималка 550, а тут минималка 100, а максималка 15 тысяч рублей. В общем-то, ссылка будет в описании, есть партнерская программа, можно неплохо действительно заработать плюс 50%, чуваки. Нормальная тема. Лучшее мобильное приложение для трейдинга – OlympTrade. Совершайте сделки от 1 доллара. Торгуйте на валютных парах и сырьевых активах. Тренируйтесь и оттачивайте навыки на учебном счете. Заключайте прибыльные сделки вместе с Олимптрейд. Существует такой проект как «Стартком». Создатели данного проекта занимается торговлей на бирже криптовалют. То есть зарабатывает на падении и росте курса биткоин. Вам предлагают зарабатывать вместе с ними. Вы выбираете депозитный план, делаете вклад и все, начинается заработок. Я сделал вклад на 14 дней, закинул 75 тысяч рублей и заработал вот такую вот сумму. Сейчас я ее выведу. Выплата есть, кстати, без комиссии. Ссылка на Старком в описании. Всем здорова, с вами Джойс, вы на канале «Как заработать в интернете». И, чуваки, в данном ролике я вам расскажу о том, как заработать на видосах. Вот так вот. А именно 500 рублей в час. Почему в час? Потому что за один час можно, в общем-то, снять полноценный видеообзор, сделать превьюшку, описание, теги, там, название. Хотя, кстати, последний не требуется именно описание, превьюшку, название, потому что от вас требуется только видеообзор какого-то сайта. Да, именно сайта. А, есть у нас такой сервис, как Keywork Все о нем знают, все о нем помнят У меня о нем ролик вообще почти 400 тысяч просмотров набрал, что неплохо Тут есть партнерская программа, все платежные системы У меня на балансе, кстати, 1500 рублей а, И дело в том, что это биржа фриланс-услуг Мы заходим во вкладку аудио-видео Тут много их, дизайн, тексты, переводы, разработка и IT Маркетинг и реклама, SEO и трафик аудио и видео, бизнес, стиль жизни. То есть, если вы в чем-то из этих категорий и подкатегорий шарите, то, пожалуйста, ссылка на кейворк в описании вам прямая дорога тут зарабатывать, потому что проект проверенный, легальный, позволяет честно зарабатывать и так далее. Да, нас интересует аудио и видео, и ищем видеообзоры. Так, это аудио и видеоролики, вот, скринкасты и видеообзоры. Как вы видите, тут ребята предлагают свои услуги по видеообзорам, типа запишу скринкаст, видеообзор сервиса, программы там за 500 рублей, высший рейтинг 63 заказы, а 63 умножьте 500, плюс там по-любому есть дополнительные всякие там за 100 рублей сделать то-то-то, и, и итога могут платить не только за а, задание, за всякие дополнительные штуки, как я уже сказал, и не 500 рублей, а больше. А сделаю скринкаст обзора англоязычных сайтов Ну, это значит, чувак знает английский Если вы знаете там другие языки, то можете написать все это уже а, в описании 500 рублей В общем-то, да, ребят, тут каждый кейворк стоит 500 рублей Плюс, а, точнее, минус 100 рублей комиссия Итого вы получаете 400 рублей Напоминаю, кейворк это задание Там вот, сделать видеообзор, интро и так далее все из этих категорий и подкатегорий. Ссылку на keywork я оставлю в описании. Вот неплохая идея. А то говорят ничего годного не рассказываю. Пожалуйста, просто выкладывайте а, свое задание, там резюме и так далее. Ну, типа резюме. И все. К вам идут заказы. Ребят, ну давайте вы подпишитесь на мою страничку ВК. Я тут почву интересные новости и так далее. Ссылочка в описании.